В России нефть – это один из ключевых источников дохода. А благодаря территориям страны запасы черного золота можно считать крупнейшими в мире. Но перед нефтяниками рано или поздно встает вопрос, где бурить дальше? Где искать лучшие месторождения нефти, например, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, но и также и в европейской части России. Да? То есть вот сегодня очень много говорят о будущем там российской нефти, как о баженовской нефти, о домоняковые нефти говорят. Да, это вот нефтематеринские такие толщи, в которых они очень богаты органическим веществом, но если, скажем, эти плоточки вот нагреть, то они, в них образуется нефть. Вот эти вот нам нужно, например, сегодня знать, а где же, в каких местах. Пробуют эти скважины, чтобы получить лучшие дебиты. Да? Добыча нефти – это не только очень тяжелый, но еще и дорогостоящий процесс. Для того, чтобы упростить этапы производства, а добычу сделать более дешевой, нефтяные компании и государство активно инвестируют в университеты для получения инноваций. Вот буквально недавно мы выиграли тоже такой, такой грант. Значит, вот Михаил Михайлович Буслов, он приехал уже к нам. Мы с ним вот обходим лабораторию, его владение будущее. Так. И мы намереваемся через три года, через трех лет, создать лабораторию, Казанском университете, который будет заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями в области изотопной геологии. Конкретнее это область, связанная с датированием горных пород, датированием объектов, датированием процессов геологических, значит, геологическом прошлом. Руководителем Евразийской геохронологической лаборатории Казанского университета станет опытный ученый Михаил Буслов. Задача лаборатории – это подготовка специалистов и научных кадров, а для достижения этих целей осталось не так уж и много. Довести до состояния, как называется, до промышленного состояния лабораторию, это до закупить определенные приборы, обучить персонал, который курировал эти приборы это, – это первое. И второе – это решение тех научных задач, которые поставлены в рамках этого проекта. Можно с уверенностью сказать, что у данной лаборатории большое будущее, а какие результаты будут достигнуты покажет только время. Олег Ашан, Лев Халлиулин, Универньюз.